здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на нашем виноградном канале зовут меня светлана и сегодня мы с вами поговорим про весну на винограднике про может быть некоторые работы на винограднике ну покажу что происходит на нашем участке итак у нас сегодня 3 апреля месяц назад может быть даже чуть больше я вам показывала этот же участок и говорила что весна пришла слишком рано уже снега не было совсем ну вот вчера Зима решила вернуться, снег решил а, выпасть и все белым -белое. Да, Сегодня солнышко, поэтому я вот прячусь в тенечке, потому что на солнце стоять просто невозможно. А, так оно отражается от снега и светит в глаза. Ну вот сейчас чуть-чуть <райдёмся> пройдемся, покажу, а, как это все выглядит. Вот по нашим следам видно, что сантиметров 5, а кое-где и больше слой снега лежит. Хотя, конечно, сегодня солнышко, и поэтому он начинает активно таять. И вот возле дома прям такая совсем капель. Видно, что в теплых местах во все зеленеет травка тюльпаны пробиваются вот это я вам тоже показывала вдоль дома, молодые винограднички мы прикрывали их соломой потому что здесь снег сошел рано место теплое, хорошо прогреваемое а просыпаться растением еще слишком рано ну, вот над крайним, к сожалению соседские куры поиздевались и всю солому разгребли, осталось только кучка земли Ну а здесь видите вот грядочки покрыты снегом вот эти белые холмики, это молодой виноградник, и тоже все укрыто снежком. И хотя нам, людям, конечно, скорее хочется весны, скорее хочется зелени, весенних красок, что-то быстрее делать на своих участках, мы засиделись после зимы. Но, тем не менее, вот такая погода... По крайней мере в наших условиях это очень хорошо, и мы никуда не спешим, несмотря на то, что вот неделю назад там было градусов 14-15, мы еще не готовили никакие грядки, ничего не вскапывали, не перекапывали школку, не пытались что-то открывать, либо убирать какие-то мульчи, потому что в наших конкретных условиях мы знаем, что весна вот это ранняя, она очень обманчива. Сначала поманит своим солнышком, своим теплом, а потом наступает холодная погода. И вот в ближайшую неделю тоже будут и ночные температуры, там и минус 3, и минус 4, и дневные тоже невысокие, поэтому спешить некуда. Но вот этот снежок, который нападал, это тоже очень хорошо, потому что если снег сходит рано, то земля быстро теряет влагу. И к тому моменту, когда нашим растюшкам, всем надо активно расти, и у них большая потребность во влаге уже достаточно сухо. Ну и конечно вопрос, когда открывать виноградник. Мы не спешим. В наших конкретных условиях мы уже наблюдаем много лет за погодой и за всем. И стара будем стараться вообще максимально удерживать лозы под укрытием до 1, а может быть даже до 9 мая. Потому что наши наблюдения показывают, что именно в этот период, вот с 1 по 9, когда Опять же тепло, вот это весеннее нас поманило, уже все вокруг зелененькое, сады цветут, и хочется быстрее виноград раскрыть, мы думаем, что вот быстрее опустится в рост, а, ну все это обманчиво. И вот э, это такой опасный период, когда приходят заморозки, даже, наверное, не совсем правильно их назвать заморозками. Это даже вот такие поздние весенние морозы, когда бывало с утра встаешь, а на участке минус 4. И это не какое-то вот там а, краткосрочное похолодание, когда вот волнам идет. Нет, это... Везде она и на почве минус 4, и наверху минус 4. Ну и, конечно, ни один виноградник молодой таких понижений температуры не выдерживает. И если мы открываем раньше, то потом нам приходится бегать и все это накрывать. При этом следить за этими температурами мы не всегда можем быть на участке. Это не всегда попадаются, например, на выходные. Ну и получается себе лишняя работа. Поэтому мы будем стараться максимально, вот сколько мы сможем продержать виноградник под укрытием, столько мы его и будем держать. Вот В идеале до 9-го. Ну, будем смотреть, конечно, погоды, прогнозы, если будем уже понимать и быть уверенными, что будет нормально тепло, значит, будем открывать чуть раньше. Но максимально будем стараться до начала Мая все-таки, все-таки, чтобы это поддержалось. Ну, касательно всех вот мульчирований и всего остального, да, по мульчированию. Часто такое мнение, что вот весной мульча плохо, она задерживает прогревание почвы. Опять же, касательно наших условий, это замечательно. И чем позже она прогреется, вот, вот нам надо додержаться до этого начала мая. Потом растение наверстывает. Уже это опыт многих лет. Поэтому, если что-то где-то задерживается, это хорошо. Даже наша цель немножко задержать вот это распускание почек. Потому что, да, бывает весна позднее, и тепло приходит поздно. Но если тепло приходит слишком рано, растения просыпаются, а потом, ну вот даже, я же говорю, неделю-полторы назад 14-15 градусов уже там в легких светрочках ходили. А сейчас вот снег. И, конечно было бы идеально чтобы он даже полежал какую недельку вот для огорода для растений и для винограда в частности это было бы классно но к сожалению мы погоде покомандовать не можем тут она уже сама решает как ей поступать мы же решаем что не спешить точно так же мы не готовим еще школку ничего не копаем в огороде потому что вот если бы мы это сделали неделю-две назад, лишнюю землю пошевелили, влага начинает из земли уходить но ну, а потом вот тогда сейчас хорошо снежок выпал благо пришла но если бы он не выпал земелька бы иссушалась пока что нам спешить некуда а вот эти земляные работы я думаю что ну наверное середина апреля может быть и позже мы будем проводить тоже будем смотреть по погоде конечно регион региону рознь и даже в рамках беларуси Южной области, центральные и а, северной области, они тоже могут отличаться. И поэтому а, любые работы, которые мы а, хотим проводить, а, они будут зависеть и от а, конкретных условий а, вашей местности. То есть мы пока что особо никуда не спешим, но... И расслабляться нам уже некогда. Что мы делаем сейчас? Несмотря на снег, земля уже отмерзла. И сейчас мы готовим ямы под новые посадки винограда. Как раз у нас есть время, у нас есть возможности. И мы можем в таком, ну, скажем, относительно размеренном темпе заняться вот этой подготовительной работой. Вот смотрите, у нас подготовка ям